Это такой мой рабочий стол для экспериментов. Понимаете, чтобы проводить эксперименты, нужно очень много денег. Уже кучу разных средств использовал. Так как зима, у меня нет материала. А что мне нужно? Ну, собственно, я хочу цветы застабилизировать. Вот поэтому на листиках просто использую. Ну, вот смотрите, что получается. Вот, Видите? Ну, вот оно в таком состоянии будет вечно но цвет-то не зеленый и потом блестит и потом не мягкий он а такой ну как бы жестковатый и все эти листики но не разными способами более-менее вот это вот он мягкий Но цвет потерял вот а вот это вот более натурально вот из всех из этих вот что есть в этом бардаке все пытался застабилизировать ну, это очень блестящий, конечно, разными вариантами каким только, я конечно иду своим способом, не стандартным не традиционным, как другие стабилизируют, если хотите, как другие стабилизируют, пожалуйста, ищите там, на просторах ютубе вот вот такой вариант, да ну листа натуральный цвет имеет, хороший вот, не, не то, что вот этот. И, и вот этот, да. Они, в общем-то, похожи, но не очень похожи. Вот этот более реально, потому что это какой-то покоробленный. А этот нет. Я имею, вот, примерно одним веществом обрабатывал, но по-разному. Вот это более натурально. Осталось только взять цветок. И... На цветке уже испытать, как оно будет. Посмотрите, цвет не потерял. В отличие от вот этого, или вот этого, или вот этого. Я пробовал подкрашивать. Обычно, а как? Вглит... А, сушат сначала. Это, собственно, что я буду рассказывать, Сами знаете, или найдете. Мой, видите, способ какой-то. Более такой, я его не подкрашивал. Нет, все натурально. А вот моя... Самое первое. Ну, первый блинком, понятно. Вот это стабилизировал. Это еще и свои розы. Почему она черная? Ну, тут темно, конечно, уже вечереет. Вот. Она черная была. Именно черная роза. Чуть-чуть красного было. Ну, мне не понравился, конечно, что-то вариант. Вот. И листики, он какие-то. Ну, не зеленые. Вот. Поэтому я этот вариант оставил им больше не буду делать. Возможно. А это так стоит, как на память мне. Первые неудачные ошибки. А сейчас буду только вот такими. Значит, кому интересно вот эта стабилизация, чтобы у вас такие... Ну, можно не обязательно цветы стабилизировать. Можно... Кто-то мох делает, кто-то там просто какой-нибудь... Цветок просто Сохраняет, ну, не цветок, а сам Само растение и те же растения комнатные Ну застабилизировало так, оно у вас Будет вечно, вот это будет вечно Я не знаю сколько лет <годно> Годы подписывать И ждать сколько там, он простоит так 10, 20, 30, может 50 Постоит, вот сейчас надо сейчас записать И посмотреть, что у него будет через 50 лет Или даже через 100 Ну что-то такое Значит так, кому это интересно, это я думаю, мало кому интересно. Вот там ссылочка внизу будет, пожалуйста. Я ничего я бесплатного не буду выкладывать, потому что вот столько я потратил, это а кучу денег мне. Для меня это куча денег. Для кого-то может кучка, а для меня куча денег, поэтому нужно чем-то компенсировать. Там э, перейдете по ссылке, платите 100 рублей, посмотрите видео, там я расскажу, как я делал. И можете в комментариях задавать, но уже бесплатно. Сколько хотите и 100 рублей это не один ни одно видео это а месячная подписка и хотите продлевать и я и дальше буду э, все это делать скоро 8 марта и наконец-то один раз в году привезут